Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Дмитрий Анцупов. Сегодня я бы хотел затронуть тему повесток через госуслуги. Целый день сегодня интернет об этом гудит. Уже все, кто только мог, дал комментарии по этому поводу. То есть говорят, что будут отправлять повестки, и то, что опробуют это на сейчас в грядущем весеннем призыве. И удаление сейчас аккаунта с госуслуг будет считаться уклонением. И даже сама функция... Удаление аккаунта на госуслугах сейчас отключено, и сделать этого невозможно. Давайте я разберу этот вопрос с юридической точки зрения, потому что я имею на это право. Так как являюсь адвокатом, и всегда нужно читать закон и смотреть на всю ситуацию с точки, с точки зрения правового поля. Итак, на сегодняшний день какой-либо нормативной или законодательной базы для того, чтобы человеку отправить повестку через госуслуги или даже просто заказным письмом нет. Соответственно, любое отправление повестки подобным образом будет являться незаконным. Да, вам могут отправить какое-либо уведомление, то есть информационное, какую-то записку и так далее. Но вы должны понимать, что если вы его просто проигнорируете, причем без разницы, прочитаете вы его, не прочитаете, никакой ответственности за это нет. Никто вас не привлечет за уклонение, и тем более никто не привлечет за уклонение удаление, за удаление вашего аккаунта на госуслугах. Вы это должны понимать. Никакой правовой основы сейчас нет. На сегодняшний день... Есть только один способ вручения повестки. Лично под роспись. Других нет. Но мало кто знает, что у нас уже с 2018 года и в прошлом году активно этот закон тоже обсуждался. В Государственной Думе лежит закон о отправке повесток заказными письмами. То есть в рамках этого закона будет абсолютно считаться правомерным если человек призывнику на адрес его регистрации отправляется заказное письмо повестка у нас по закону каждый гражданин обязан проверять почту по адресу своему регистрации так вот если он не получает повестку согласно этому законопроекту он уже может считаться уклонистом. и отправленная повестка таким образом будет считаться правомерной. Но вы должны понимать, что этот закон рассмотрен пока что в двух чтениях э, весной прошлого года. На этом он остановился. В третьем чтении он рассмотрен не был. И что с ним на сегодняшний день, подлинно неизвестно. Также вы должны, конечно, понимать, что при желании, то есть этот закон очень быстро могут рассмотреть и в третьем чтении, может пройти он через Совет Федерации, и непосредственно его может подписать президент. И то, пока что в той редакции, в которой этот закон имеется, речь идет только о заказных письмах. Про госуслуги и про электронное отправление повесток там нет ни слова. И вы должны тоже это, естественно, понимать. Что на сегодняшний день, если подытожить, никакой нормативки нет. Есть законопроект, который, да, теоретически можно изменить, третьем чтением и добавить, например, те же госуслуги электронную отправку. Но сегодня он не принят. Будет ли он принят когда-нибудь, в какие сроки и так далее, на эти вопросы в данном видео я вам не отвечу. Соответственно, друзья, знайте свои права, не поддавайтесь панике, рассматривайте какие-либо спорные вопросы, в том числе и с правовой точки зрения для того, чтобы понимать алгоритм и порядок дальнейших действий. До новых встреч!